Здравствуйте, дорогие мои. Меня зовут Светлана Осипова. Я приглашаю вас в Яснополе. Ближайшее празднование врат звездных врат осеннего равноденствия. Ну, вы знаете, что, да? Это 21-22 числа. Там есть равноденствие, есть состояние. Ближайшее нас ждет это осеннее равноденствие. А больше известные состояния зимние и летние, да, там Купалов все знают, а, лет, зимой поменьше, но это тоже очень важный праздник. Но праздник, который у нас сейчас предстоит, а, особенно удивителен, по-своему удивителен, да, ну что такое равноденствие? Это вот равновесие, да, то есть как бы весы ни туда, ни туда не качаются, это вот эта точка ноль, это точка определенного входа, прохода, выравнивания, и, а, вот сейчас, в сентябре 2019 года лета, мы будем собираться в Шлистельбурге, это под Санкт-Петербургом, может быть, по учебникам истории, вы больше это знаете, как крепость Орешек, это еще это, это крепость Ключ, там... С точки зрения астрологии у нас есть отдельные статьи, вот все подробности, что называется, вы сможете спокойно, кто любит вот, или кому интересно, поизучать да, нюансы, как, почему мы так говорим, откуда мы это взяли, на что опираемся. Астрологически это место тоже является некоторым ключом доступа к Духу, ну что такое Дух, это самая большая сила, которая есть у человека. И ключ к духу, и врата, звездные врата слави. Славь – это высший божественный мир. То есть мы получаем через празднование осеннего равноденствия в Шлиссельбурге дополнительный доступ, больше, не знаю, там расширенный, как сейчас говорят, да, Расширенный доступ а, к духу, к простраиванию пути, к выравниванию каких-то своих внутренних задач, проблем, аспектов, запросов. Вот. И а, ну, у человека есть тело, разум, душа, дух, дух является высшим приоритетом. Божественный дух это ну, в той же религии это вообще основное и главное, что есть, да, основной источник всего силы развертки благодати вот поэтому э, мы ожидаем уникальные удивительные поездки э, если вам это интересно никогда празднования не повторяются поэтому ну, вот то что можно заранее сказать это мы описываем в наших статьях которые есть на сайте а вот э, сайт есть на поле да вот а Ключевое, я вот для чего это видео сейчас снимаю, чтобы вы просто почувствовали, почувствовали вот то, то ощущение потока, который нас там ждет, и если это ваша душу душе отзовется, даже если вам может быть что-то непонятно, потому что еще в Ротославе они вне разума, они через, ну, мимо разума что ли идут, да, дух выше разума, поэтому обычно мы потом задним числом понимаем, Смотрим по, по последствиям, по развертке, как мы прошли, как мы отпраздновали. Вот. А, а в момент это просто такое праздничество, празднич, празднич, пиршество духа, взаимодействие с высшими силами, заявление себя на что-то, да, отправление каких-то запросов, которые внутренних, сокровенных сутевых, которых у вас есть. Так что, помимо прочего, это еще такая точка равновесия, солнце в равновесии, да, между вот подъемом и спуском. И это время сбора плодов. И это время взаимодействия с предками, славления предков. Это сейчас вот если собирать, потому что вообще про это, про это время известно, да, про конец сентября, там 20, 21, 22. Сентября. Вот, соответственно, попадая, объединяя какие-то свои порывы с людьми, которые выбрали тоже быть рядом и, и тоже вкладываться в этот проход, можно просто многократно сделать свой запрос, ощущение выравнивания себя, простраивания своего пути более качественным. Еще раз повторю, это врата слави, это благословение предков, это божественный поток духа который мы не просто да, потребить поедем, но и свой дух проявить, укрепить и, а, может быть, вложиться во что-то созидательное, что мы почувствуем добром, собравшись. Вот. Так что от всей души приглашаю вас, тех, кто услышал, почувствовал, кому это надо. Буду рада вас видеть. Счастья, здоровья, успехов, счастливо!